Всем привет! С вами Оксана Майкова. Я помогаю инвестировать в недвижимость в Испании максимально выгодно и безопасно. И сейчас очень много вопросов и информации в прессе о том, что русским закрывают счета в банках Испании. Или, ну То, что открыть сейчас все более сложнее становится с российским или украинским паспортом. Ну, я сейчас имею в виду всех братьев славян. То есть это действительно так. То есть одна из просьб или одна из одно из правил при открытии счета и скажем так его продление это подтверждение ваших годовых доходов то есть сейчас вот это вот запрашивают везде во всех банках поэтому если вам пришло письмо вы так сильно не бойтесь и не слушайте никого кто говорит что вам просто испания хотела бы закрыть счет в банке. нет просто вам нужно перевести ваши декларации налоговые и предоставить их в банк до да, ваш офис где вы открывали счет то есть переводчиков у нас в Андалусии, я сейчас говорю про Андалусию, государственных переводчиков он у нас один. Если вы переводите в консульстве в России или в Украине, такие переводы не считаются, не принимаются, поэтому вам нужен не то что апостелированный, вам нужен переводчик, официальный переводчик от испанского правительства, как они это называют. И вот один из них есть в центре Марбея, то есть есть так, такой переводчик, вот такая вот папочка документов, вот я сейчас перевела, да, то есть здесь... Ну, может быть, не знаю, сколько листочков. Не так много, но вы видите, да, то есть по толщине вот эта вот папочка стоит 350 евро. Поэтому она для меня сейчас очень ценна. Поеду подавать в банк, то есть отдавать, люди уехали, я осталась. То есть всегда нужно позаботиться, чтобы кто-то у вас был, кто-то управлял вашей недвижимостью здесь и мог решить какие-то ваши вопросы. А для этого нужна доверенность. Но об этом... Тоже его все писатели современники описывают. Очень престижно в нем становиться. Но рекламу я не делаю, да? Сейчас вот с правой стороны начнется частная резиденция шейха Саудовской Аравии. Вот затем мы который дальше. Я смотрю по сторонам и очень сильно смотрю, что нигде не было камеры или полиции. Вот она, если вы увидите, сейчас мечеть. А, нет, это вообще-то еще не доехали. Не доехали еще. Она будет с правой стороны то сейчас мы находимся в центре Золотой Мили, вот за тем мостом, да, резиденция. Смотрите, какое шикарное место В Астепоне. В Астепоне вообще безумно широкие пляжи. Ну, потому что сейчас все равно рынок развивается в эту сторону. Недорогой рынок, недорогой, не Ну, кстати, сейчас здесь все больше появляется еще и миллионников и так далее. Но тем не менее, смотрите, какие широченные, безумно широкие пляжи. И сейчас температура 28 градусов. И в банке мы сейчас говорили с банкиром о том, что всего один переводчик с русского языка на испанский именно хурхусгадо, то есть такой специализированный переводчик. И он говорит, ну что, пойдем учиться, наверное, на переводчиков и будем много зарабатывать. Я говорю, так а если много зарабатывать, куда их тратить, если ты целый день будешь корпеть над этими бумажками? То есть каждый выбирает свое. В принципе, даже если вот твой день документы по банкам забираешь ну, то есть такая работа посредническая в любом случае ты имеешь возможность конечно ты не, я не могу сейчас снять платье и побежать на пляж потому что впереди еще один банк но в принципе до двух нужно все успеть в испании все работает до двух часов и есть возможность пусть даже в таком виде до да, наслаждаться э, тем что вокруг тебя такой свободной работы свободного графика можно присесть выпить кофе боюсь просто не успеем сейчас переехать в другой город но тем не менее там мы обязательно остановимся выпьем кофе посидим и поглазеем на людей на отдых на курорты вот так вот что я тут ничего не говорю Яркое время, когда он сюда приезжает, то есть магазины к этому готовятся задолго. <с> ну, не, не люблю тему магазинов. Есть, конечно, мало что увидим, но вот за этими пальмами вот за этими, там как раз и дом, копия белого дома. Он повторяет. Я вообще не любитель вот таких вот вещей, но знаете, вдруг вам интересно. Просто иногда хочется снимать какие-то вещи, такие, места особенные. Пусть оно будет особенным, раз я сюда случайно завернула по пути в банк. так да, тут еще и стоит где-то радар. То есть вот такая вот история. Думаю, хватит. А мы едем.